Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусные и полезные драники из тыквы. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Очищенную от кожуры и семян тыкву натираем на мелкой терке. Вес тыквы в очищенном виде составляет 600 граммов.